Ребят, всем снова здорово. С вами еще раз я, на самом-то деле, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Найт, Бэтмен Рыцарь Архема. Я тут искал, короче, как можно поменять субтитры на то, чтобы были русские. И так, так, та-та-та-та-та-та, так. -та -та -та -та -та -та. Ну, я, у меня есть профиль в Стиме, на самом-то деле, но я не хочу тут регистрироваться в Стиме. Текущий задач. Не дать пугов взорвать. Спасите рабочий соисками, чтобы добыть сведения о опугали. Если он умрет, то он сможет не бояться. Отместить ему еще успеешь. Так, стоп. А, да, точно. Тут же. На X, Так. Тут вот нужно вот это вот. Это вот снизу тут сделать. Так. Бетаранг, беткоготь, срывчатый гель. Подорвать. Ну, тут очень много вот газа. Надо как-то наверх подняться и все тут осмотреть. Так, на X, так. Нет, тут эти, тут. Левый контроль плюс левая кнопка мышца сокрушить. А, а Харри Квинн я не увидел, кстати, ребят, когда я играл в Бетт Нархам Я самую сексуальную злодейку не увидел, когда играл... Когда проходил, точнее, Бетт Нархам Самую такую сексуальненькую злодейку. Я всей вселенной Бэтмен, которую я, честно говоря, думаю, я не, не увидел. Самую-самую-самую-самую сексопильную злодейку. Сия Все, Готэма я не увидел, когда проходил Бэтмен Архам Уэдженс А может быть, на том месте и там есть кто-то, кто нуждается в помощи моей, а? Самую сексуальную в Готэма я не увидел. То есть Харли Квин в Бэтмен Архморджинс. В самом начале, может... А, нет, стоп, я увидел Харлин Квинзель, но Харли Квин нет, не увидел. Не, ну, ощущаться Бэтмен стал, как нельзя, кстати, как нельзя, обыч, как обычный человек, вот реально, вот. Все же мы, эм, ну, по идее, от не, с некоторой частью, ну, если так судить, то мы все вроде, ну, не знаю, ну, как, ну, все, не все, но, ну, большая часть из людей из нас, это Бэтмен. Из этой игрушки. Либо либо из Batman Ark либо из Batman Ark Я думаю, как может туда пробраться-то, а? Как туда пробраться-то, блин? Так, это точка пин для лебдки. Бэткогать, так. Бэтмобиль нужен, так, Не, не опасно, но иду. Нужно на дорог стоять, чтобы в этом активировать. Это бомбы, я помню, я к ним не буду подходить, потому что, ну, не нужно... Точка обзора, блин. Когда Ubisoft еще не задолбывали этим... Не, не на C, а на X надо. Плюс, ничего, нет. Не, ну, бэтмобиль нужная и... штука, но Не, я... <звы> <звы> <звы> так... что надо дальше делать? Я не уверен. Эти на цены не случайно нажал. А, не, я понял, для чего я это открывал, ну. Не понял для какого.. С какого вдруг перепугу пуга пугу я это открыл. Так. Так. А, не, я. Сюда сам мог забраться. Так, ну только так. Тут только так получается. Бэтмен уже не бегает, Бэтмен просто ходит. Так это ж, по идее, как вторая часть должна быть Бэтмен Архам. Ах. смотреть на дорогу необходимо, ну и быть рядом с дорогой, ага, или... You're You're был шанс. Ах. Не, ну я понял как надо, но я честно говоря вообще нифига, честно говоря, не понял. Если говорить с вами серьезно, на чистоту, то я вообще не понял. Ну ладно, короче, ребят, давайте до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмена, Архам, Найт. Пока-пока. Будем пытаться с вами вновь проходить сюжетку, но уже не знаю, короче, ну как. Ну, очень непонятно, короче, как пока что. пока ребят ребят.